Всем привет! Начали выкладывать плитку на ванне, установили уже саму ванну. Ванну краном не выделили, специально делали, прям очень-очень жестко. Да, сейчас кажется, можно было просто купить каркас, туда-сюда. Ну, каркас для такой ванны родной стоит 3000, мы уложились меньше чем в 800 рублей. Ну, то есть, по сути, вот только профиля купили, этот раз профиль, второй профиль на стоячке, грубо говоря, и два брусочка, 50 на 40 у нас ушло. То есть, ну и по периметру там еще брусок. Да, два брусочка у нас ушло 50 на 40. Вот посчитайте, два брусочка 300 рублей и два профиля еще рублей 200. Плюс кирпичи бесплатные. Пенопласт, как он, пенополистирол эструдированный, 50-й, 100 рублей. Это уже 400, по-моему, рублей. И мешок ЦПС-ки, 80 рублей. Ну, короче, почти 500 рублей нам вот это все обошлось. Пена у нас была, кирпичи у нас были. Дюбеля, гвозди, это все тоже не считаю, но это мелочи все. Все это у нас было. И шумка там. И шумка там. Да, ну там не шумка, а виброизоляция. И вся ванна обклеена, запеянена. Ну, короче, пусть будет. Для нас это ничего не стоило, почему бы и нет. Здесь зашьется все гипсокартоном и плиточкой. Точно такой же. Будет выложен весь экран у ванны. Здесь будет дивизионный лючочек, пластиковый коричневый в цвет плиточки, такой более-менее подходящий, но он закроется тумбочкой от э, умывальника и его будет не видно, поэтому не стали ничего выдумывать там, с отклеивающимися плиточками, вот это вот все простой лючок белый, возьмем покрасим в коричневый, и сюда вот его в пиндюре сделали жесткое соединение, давай я покажу э -э, жесткое соединение канализации, то есть у нас выход из ванны э, соединен пластиковой трубой с канализацией и все это туда вот убегает. Для чего это сделано? Для того, чтобы избавиться от гофры. Чтобы вот здесь вот у нас не было гофры в этом месте, соответственно, нету гофры, нету загрязнений. Датчик протечки туда уже кинули заранее. Смеситель временно поставили старый, чтобы не заговнять, <laughs> грубо говоря, новый. Но и немножко не подрасчитали водорозетки, которые там установлены. Они у нас вровень с гипсокартоном. А их, друзья, надо выводить вровень с плиткой. Из-за этого эксцентрик у нас туда утапливается, колпачок не одевается. В общем, небольшой геморрой. Придется вертыши вставлять по сколько там по ну, 3 см примерно вертыш папа-мама туда. А потом уже новый кран ставить. Вот это основная причина, на самом деле, из-за которой мы стали кран поставили. Но это все мелочи, это ерунда. Почему не подрасчитали? Потому что мы крепили водорозетку к стене жестко на 3 дюбелька закрепляли, и по толщине она получилась как раз с гипсокартон не хотели ее оттягивать, чтобы жестко она там висела, и проще туда вертыши вернуть. Для чего делали, собственно, вот этот вот короб, получается профиль 27, 27 на 28, гипсокартон, клей и плиточка, все это делали для того, чтобы, вот у нас край ванны, а вот у нас стена, то есть видите вот это расстояние, стены здесь 173 от этой стены, до да, противоположной. Из-за этого, чтобы у нас плитка шла от ванны, мы построили вот этот вот каркас, и теперь у нас плиточка начинается от ванны. Ванна у нас зажата плиткой, никаких затеканий туда у нас не будет, все загерметизировали герметиком, то есть там, где большая щель поддули пены, срезали ее герметиком. Замазали, поставили плиточку Потом тут тоже герметик у нас ляжет, То есть туда вода вообще никак у нас попадать не будет Все герметично Ну и собственно вот для чего мы сделали этот короб Потом покажем как мы его будем обыгрывать Вот с этой стороны Какое у нас здесь будет примыкание Это все чуть-чуть попозже На словах очень трудно объяснить Потом когда сделаем мы вам все покажем Уголок Внутренний используем алюминиевый. Почему просто не свозим плитку? Во-первых, плитка она не совсем идеально ровная, она чуть-чуть полукруглая. Во-вторых, ну то есть край идеально не сводится. Во-вторых, чем его заделывать? Затирка его не затрешь, потому что ну, это все-таки короб гипсокартоновый. Все-таки движения небольшие могут быть, мы их допускаем, затирка будет вываливаться. Просто так оставлять. Я еще раз говорю, это некрасиво, потому что идеально плитка не стыкуется. Решили алюминиевый уголочек внутренний купить в Леруа и сюда, и сюда соответственно. То есть на всех четырех углах в ванной в комнате у нас будет такой вот уголочек. Считается в принципе, да прикольно, нам нравится, как он и с этой плиткой, с серой сочетается и с этой. Ну, в общем, красиво такой У нас по всей квартире будут алюминиевые уголочки, везде вставлены, ну, как элемент декора такой. Будет очень классно выглядеть, для нас, для вас не знаю. И наружные углы тоже будут такими же уголками заделываться, но только простым, не некрашенным алюминиевым уголком наружным. Никаких углов под 45 мы зарезать не будем. Откос вот здесь тоже будет делаться из плитки. Не хочу сюда никакие МДФ, МДФные вот эти вот все наличники, доборы, все это так сильно разбухает. Вот у нас на съемной квартире было, все это все вспучивается, вздувается, в общем, не нравится нам. Поставим дверную коробку и угол соберем из плитки вот этот вот. А наружный угол закроем алюминиевым уголком еще раз повторюсь. Ванну акриловую покупали в Леруа, стоит она порядка 11 тысяч. Там 10 небольших, ну, плюс доставку, плюс подъем туда-сюда. В общем, 11 тысяч, грубо говоря, ванна. Слив-перелив взяли за 250 рублей, самый дешевый. Не стали ни в чем автоматами, полуавтоматами. В общем, решили практичный, надежный, простой самый слив-перелив купить, который у меня на съемной квартире не знаю сколько служил. Здесь до этого целый год мы с таким же слив переливом жили, и ничего не текло, нигде ничего не капало, Тем более сейчас там датчик протечки, так что я вообще спокоен за него. Сама ванна вроде прикольная, акриловая, жесткая, ну, края немного кривые, то есть там, у нее по длинной стороне небольшой провал есть. У нее вот это вот ребро, оно вовнутрь не завальзовано, то есть вот оно просто вниз спускается, и все, у него нет туда заворота. Со, Ну, если вот так вот посмотреть по этому ребру, оно немножко так гуляет. Ну, в общем, ванна за 11 тысяч, Все, что, что они стоят Ты что, не Нет, видела? Нет, я не видела. Ну, на камеру то вряд ли увидишь там миллиметры. Mm -hmm. Нормальная, абсолютно. абсолютно она нормальная. еще в пленке у нас, мы ее еще не сняли, и, как, пока что не да планируем. там просто в отзывах ребята не вот так делали, а сначала сделали плитку на стенах, а потом к ним в ванну подставляли. Она его вот так дугой и вниз дугой. В общем, приколов много с ванной, ну, нам на них как пофигу, но потому что от нее начинаем плитку. А, в чем ее главный косяк? В этом месте она широкая и глубокая. А вот здесь... У нее, видите, вот эти края, они вот так скошены, и они, ну, как бы сюда скашиваются, то есть вот так вот. И получается, когда ты в нее ложишься, и дно, ну, видите, оно тоже вот здесь на сужение идет. И когда ты в нее ложишься, у тебя плечи вот сюда вот упираются, ну, тесновато получается на самом деле. Почему бы нельзя было сделать ее вот так прямо и туда скосить, ну, не знаю. Ну, а так, в целом, ванна, в принципе, нормальная, дно у нее очень жесткое. Ну, в нашем случае лежит она на кирпичах. Вот, не знаю, если бы мы ее ставили на родной каркас, как она себя бы вела. Ну, родной каркас стоит 3000 наш каркас 500 рублей нам обошелся. Клеим плитку, кстати, на СВПшке леруашины, про них я еще, по-моему, ничего не говорил. Для чего мы вообще на свп-шке клеим, а не на крестике? Для того, чтобы плитка, она как бы была единым щитом, зажата вся между собой. И во время высыхания она так меньше деформируется. Ну, это на наш личный взгляд, не слушайте меня, ни профессионал, ни специалист в этом. Конечно, можно на крестике ложить, никаких проблем с этой плиткой нет. Шов 2 миллиметра делаем, и вот здесь вот, ну, никаких перепадов нет. Видите, у меня СВП-шки в двух местах ее тянем, и получается, что здесь ну, почти идеально. То есть нету сильных перепадов. То есть у плитки э, ни горба, ничего такого мы не замечаем. Вот. Но СВП-шки, если их сильно тянуть, они очень слабенькие, они да, отрываются. То есть они не для того, чтобы прям выравнивать плитку. Ее изначально нужно уложить ровно, а с ппшечкой просто поджимать, чтобы и шов был, и плитка держалась вот целым щитом. Да, там вот трубы тоже почему так <смех> запенены у нас странно. Это не просто пена, там внутри деревянный брусочек, выстроганный в размер, ну и запененный для фиксации, потому что сверху будем вставлять трубу, ну мы сейчас ее, понятно сначала вставим и придержим, а потом, ну вдруг нам придется ее поменять, чтобы не продавить вниз канализацию, подпенили или и брусочек подложили. Знаю, что так мне хорошо делать, нужно было вот эту трубу обрезать короче, ставить 45-й угол. И еще один 45-й угол, чтобы при сливе с умывальника у вас вот здесь вот не было удара, а чтобы вода плавно туда уходила. А, кстати, вот по поводу воды в ванной, дно у нее наклонено примерно на 3 сантиметра, что ли, когда рулеткой мелила ее на полу, примерно на 3 сантиметра наклонено само дно ванны, и вода просто со свистом туда улетает, очень быстро уходит. Вчера вот полную ванну набирал, я ложился, то есть воды было по максимуму до перелива и потом когда я встал пока пенку себя смывал, ну сколько минута, наверное прошла и ванна уже полностью опустила. это керамогранит, толщина у него 10 миллиметров керанова, сам модель я не помню, ну, в общем керанова какая-то там это наш самарский производитель в керамики у нас завод стоит, в керамика поселок, там стоит завод, производит эту плитку, и при этом заводе стоит маленький ларечек и в нем торгуют вторым сортом, где мы, собственно, всю эту плитку и купили. Плитка, ну, второй сорт, половая 340, настенная 380. Я напишу внизу видео, ну, все вообще. цены, да, сразу да. тогда напишу, сколько мы потратили за всю плитку, как раз в этом видео, и на данный момент, сколько у нас ушло клея да. плиточного. Да. Итак, ну, плитку, как вы понимаете, сложил не я, плитку ложил наш замечательный папа, поэтому его золотые руки нас очень-очень сильно выручают. Вот. А на сегодня это все. Сейчас поставим СВП, чтобы завтра в клей не долбиться, потому что забыли их поставить. И завтра будем показывать вам, что мы успели сделать. Друзья, еще об одном важном моменте вам не рассказал. Смотрите, у нас Получается, канализационный стояк идет вот здесь, а центр унитаза смещен от него влево. Как мы это сделали и соединили все это без гофры? Во-первых, для чего мы это сделали? Для того, чтобы у нас ноги помещались, нормально встал вот этот корпус который прячет у нас все трубы. А для этого мы взяли 90-й уголок, то есть это 110-й Угол на 90 градусов с отводом э, на 50. Воткнули его во второй, вот тут вот, угол 90 градусов. То есть там точно такой же уголок, только он повернут в сторону стыка. У него такой же отвод в сторону кухни. Тем самым мы ось стыка сместили, ну, примерно на 15 сантиметров влево. Да, у нас получилось такое вот э, два угла 90 градусных. В этом месте что ну, вроде как не рекомендуется делать но гофра не позволила бы нам так близко прижать унитаз к стене а унитаз к стене нужно было прижимать максимально близко чтобы у нас здесь место для ног оставалось что успеваем сделать за один день уже почти вся стена готова осталось вот чуть-чуть до потолка и на этой стене Три плиточки уже лежат. А еще вчера купили двери. Сегодня будет установка маленькой. Одна на 80, другая а, на 60. Да. Сегодня будет установка уже одна, а, двери в туалет. Ссылочку оставлю, наверное. Двери из Лероа. 400. С чем-то они там, по-моему, стоят. Ручки еще черные купили для них. Вот, так что сегодня покажем. Итак, друзья, снова здравствуйте. Вот на таком этапе у нас сейчас находится наш санузел. Э -э, затерли швы, затерли швы, но еще, правда, не до конца. Установили полотенце сушитель. Вот осталось... О, сейчас в Леруа были, забыли вот эти купить штучки, uh -huh. отражатели, чтобы отверстие закрыть вот это. Установили смеситель. Так вот он выглядит у нас. Переключалка, лейка и кран. Но так как у смесителя вот здесь вот выход папа полдюйма, пришлось ставить пол полдюйма внутренняя резьба, 3 четверти наружную, покупать вот такой тройник и на него уже сам кран одевать. В общем, такой вот колхозненький вид получился у всего крана, но мы не стали покупать уже со встроенным краном, так как он очень маленький, ему мы все-таки ведро набираем, там чтобы полы помыть и тазики набираем. Такие мы, ребята, хозяйственные, нам нужен длинный э, излив у смесителя, поэтому приняли решение, что вот такой вариант будет самым подходящим. Вот эту лейку от старого смесителя пока что взяли, сейчас покажем вам, что мы купили на стену. В общем, э, уголки, не знаю, показывали мы, не показывали, такие алюминиевые внутренние углы встали, 250 рублей примерно в Леруа стоит. Это настоящий металл, то есть это не пластик, э, анодированный алюминий, то есть он, вот я его... А он не оставляет черных пятен на руке, как простой алюминий. У меня камера там, а ты тут показываешь. Ну ничего страшного. Все поняли, о чем я хочу сказать. По поводу теплого пола. Вот здесь у нас будет вывод под теплый пол под регулятор. Здесь под систему защиты от протечек. Но вот здесь вот нужно было делать отверстие 68 мм миллиметров в диаметре для того, чтобы вставить такой вот синий подрозетник. В него вывести все провода, и уже вовнутрь монтировать сам регулятор теплого пола, но вот так как мы сделали отверстие 38 миллиметров под смеситель коронкой, у нас 68 не было под рукой, решили сделать такое отверстие, чтобы закончить стену нам теперь придется немного исхитриться, ну в принципе здесь будет стеллаж, никто этого не увидит, сейчас я тоже вам покажу, как мы будем исхитряться установили, ну вот, по коробам тоже, можно было, конечно, так вот все углы свести внутренние то есть, ну, просто плитка на плитку Было бы аккуратно, красиво Здесь потом можно силикончиком подмазать Если э -э, где-то чуть-чуть криво э -э, Но мы решили везде использовать внутренние углы Так, вот это еще не закреплено Нужно тоже вот так клеить. маленько Здесь отсутствует плитка в лючке Мы решили использовать алюминиевые внутренние уголки Потому что у нас во всех крастей будет чуть-чуть там алюминия Чуть-чуть тут алюминия Светильники на потолок мы хотим Алюминиевые взять, точечные Вот, и решили здесь тоже элемент такого стиля <смех> добавить. <смех> в общем, нам нравится как выглядит. Но можно было сделать его так. Тоже в принципе было бы хорошо, но чем то мы как-то. И углы, заметьте, мы не стали под 45 градусов зарезать, запиливать вот эти наружные. А, но ну, здесь немного не очень получилось. Плитка кривоватая в центре пупком но это ерунда. И здесь... Ну, а, ну, здесь тоже нормально, да, здесь уже В общем, не стали мы вот под 45 запиливать углы. Вот здесь на откосах тоже у нас получается вот эта плитка будет, и вот отсюда тоже плитка. То есть весь откос будет из плитки, вот из такой же серый сделанный. И тоже не будем мы здесь под 45 углы запиливать, мы здесь наружный алюминиевый угол э, смонтируем, такой же вот, как этот, только наружный. Почему под 45 не хочу запиливать? Потому что люди не особо аккуратные, я могу сюда запчасти какие-то от машины принести, в ванне их помыть, там еще что-то такое крупное таскать туда-сюда. Вот, и поэтому углы под 45 такие опасные в нашем случае, они будут скалываться постоянно, они будут очень некрасиво выглядеть, в общем, я решил от них отказаться, обычно алюминиевый наружный уголок вечный, бесконечный, ты долби по нему сколько хочешь, если он тебе не нравится, или ты его там сильно покоцал, выкинул новый, переклеил, все, 250 рублей, цена вопроса. А если ты угол 45-й у плитки сколешь, ну, тут уже, извините, придется либо как-то эпоксидочкой там, ну, в общем... Чушь, полная, не хочу я этого. И на Карабах та же самая история. Там постоянно что-нибудь в унитаз будем смывать, что-нибудь сложить, класть. В общем, чтобы не запариваться тут, не ходить и не трястись над всем этим, решил сделать по практичному пути пойти, вернее. Вот, а не по пути красоты. Вот такая вот у нас сейчас обстановка на данный момент. Сейчас покажем вам, что мы купили в душ. И вот сюда, вот, как я говорил, как мы будем монтировать по поводу теплого пола. Вот такая вот коробка подъемная Называется она в Леруа. Это как подрозетник Ой, кстати, как спрятали. Это подрозетник, но наружный, накладной Как это объяснить? В общем, вы поняли что Он будет так монтироваться Соответственно, на это отверстие в него будут выходить провода Будет встраиваться сюда регулятор теплого пола И вместо вот этой крышки у нас будет здесь получается регулятор теплого пола В него встроенный Вот эту часть мы убираем Берем наш регулятор теплого пола, у него, вот у него есть два отверстия, то есть мы его разбираем, вот эту э, черную планку со, всем, со всеми начинками монтируем вот сюда, на эти два отверстия, а вот эти вот пипки, которые торчат, их мы стачиваем в плоскость э, рамки периметра, и у нас получается теплый пол полностью, регулятор полностью туда заходит и крепится. В итоге как это будет выглядеть? Будет регулятор теплого пола и система защиты от протечек так друзья снова стоим в ванной в прошлый раз закончили про вот эту всю систему вам рассказывать видео прошлое снимали очень давно уже не помню поэтому все в одно видео будем монтировать система защиты от протечек нептун уже смонтирована уже работает от резервного питания резервное питание здесь 4 батареечки которые шли в комплекте, мне их посоветовали поменять, ну потом поменяем. Вот сейчас горит индикатор того, что кран у нас открыт. Давайте продемонстрируем, как все это работает. Можно намочить пальчик и просто замкнуть эти два контакта водичкой. Все. Видите, то есть замка не больше нет, поэтому система защиты не пищит. Потому что я сразу протер пальцем влагу. Если бы я пальцем сразу влагу не протер, здесь бы была лужа, она бы пищала и пищала и пищала. Показывает индикатор. Циферка 2 горит. То, что второй датчик у нас сработал. Датчики у нас объясню, как расположены. Покажи, пожалуйста. Первый стоит под ванной, второй стоит которые мы сейчас замыкали. Третий ⁇ это стиральная машина, и чет... Ой, это... третий ⁇ это посудомоечная машина с умывальником, а четвертый ⁇ это котел наш, получается. Вот они здесь все по порядку слева направо и расставлены, чтобы примерно понимать, какой у нас сработал. Просто жмем ⁇ Открыть ⁇ Нет, не просто жмем ⁇ Открыть ⁇ Жмем ⁇ Закрыть ⁇ сбрасывается ошибка и жмем ⁇ Открыть ⁇ у нас открывается кран. Сам до это... да, открывается ну, секунд десять, наверное, да, примерно по времени открывается, закрывается. В общем, система уже работает от батарейчиков. Осталось просто запитать ее вон там, ввести сюда кабеля водные, и у нас все будет работать уже от сети. Теплый пол уже тоже смонтировали, проверяли, включали э -э регулятор, работает. Как я и говорил, выглядит достаточно аккуратно, две беленьких таких объемных коробочки, то есть ничего такого с вот этой подъемной коробкой у нас страшного не случилось. И коронку 68 не пришлось покупать. А сюда под розетку мы просто болгарочкой аккуратно выпилили, вырезали, вернее, отверстие, и под розетку нормально встал. Так, далее, установили наконец-то вон ту плиточку, та плиточка держится на силиконе, закрывает краны, на радиатор, на наш на полотенцесушитель. Почему мы ее спрятали? Потому что если вдруг что-то с радиатором вот, с полотенцесушителем у нас случится, или мы его захотим поменять, здесь, во-первых, работает датчик от протечки, вся вода в доме перекроется, то есть мы никого не затопим. Или если мы его захотим поменять, а это будет очень скоро, то мы просто снимаем эту плиточку, вырезав по периметру ее ножом. присосочкой отщелкиваем, закрываем краны, меняем радиатор и, собственно, открываем краны и обратно ее на силикон вклеиваем. Доступ к нам. К этим кранам в принципе не нужен, поэтому мы ее там замуровали, скажем так. Наконец-то поставили крышку на унитаз. Теперь мы, как белые люди, будем смывать кнопочкой. Нормально, они не туда палец куда-то. Поставили, наконец-то, самое долгожданное. Это стекло. А, кстати, поставили лючок вниз. к пластику, Белый пластиковый лючок, просто покрасили его в коричневый цвет краской обычной из баллончика. В общем вот так вот он выглядит. Потом сюда умывальник, когда встанет, его вообще не будет видно. Этот э, лючочек стекло. Наконец-то мы его установили. Вот что мы хотели здесь сделать, для чего собственно все и затеялось. Стекло мы установили в п-образный профиль, который закрепили на серой стене с помощью дюбелей. Мы его просверлили, туда загнали дюбельки, прикрутили. А к ванне такой же п-образный профиль мы приклеили с помощью космофена. Суперклей в Лероверлен продается. Приклеился из-за того, что борт у ванны скругленный, замазали силиконом с этой стороны, с той стороны, чтобы не впадала туда влага. Налили герметика от производителя Moment универсальный какой-то туда вовнутрь и вставили стекло. Воткнули клиночки, чтобы у нас стекло было прижато в сторону ванны. И когда стекло схватится, это будет все скорее завтра утром уже, мы вот с этой стороны просто добавим герметика, и стекло будет намертво зафиксировано с помощью герметика там. И даже если мы его будем вот так вот серебить, ему ничего не будет, собственно. На это стекло мы повесим два крючочка, или три крючочка для моего Ксюшиного и гостевого полотенчика. Здесь, получается, будет стоять умывальник, висит зеркало, и когда ты купаешься в ванне, брызги не будут лететь на зеркало. Ну, и у тебя полотенчики здесь будут находиться. То есть, Ну, очень удобно. Классная задумка у, у Виктора, у нашего арендодателя на съемной квартире была, вот мы ее решили повторить в таком своеобразном стиле. Потом, если это будет не... Надежная конструкция, после того, как мы все закончим, я ее проверю. У нас есть запасное стекло, да? у нас, во-первых, есть запасное стекло, потому что это боковая стенка от каркасной душевой кабины моего отца, моих родителей, как было дело. Папа разобрал душевую кабину на составляющие, чтобы вынести ее на улицу и дать маме возможность ее полностью отмыть, так как душевая кабина там уже несколько лет у нас стояла, и все-таки решили провести генеральную уборку. Вынесли боковые стенки То есть, ну, вы представляете, да, вот боковая стенка Углом получаются двери И здесь вторая боковая стенка Вынесли стенки, вынесли двери На улицу, разложили, мама их все помыла И вот так вот к дому прислонили Чтобы они обтекали и сохли порыв ветра <смех>, все вот так вот переворачивается и в дребезги просто потому что отца все забетонировано во дворе <смех>, все двери в дребезги развиваются остается целым только это и вторая боковая стенка Что делать? поехали за новой душевой кабиной <смех> вот. а стекла убрали на чердак чтобы они лежали ждать своего часа Вот часы этих стекол пришел это закаленное стекло 6 или 5 миллиметров толщиной в общем служила нам верой и правдой теперь продолжает служить дальше уже в этой квартире такая история забавная получилась стекло прикольного такого зеленоватого оттенка когда будет чистое ну того, как все это застынет по моему естественно когда будет чисто будет очень красиво выглядеть особенно если здесь будет зеркало еще стоять о все будет очень классно лейка мы про нее по моему не рассказывали еще в этом видео вам в общем такая вот у нас леечка не стали делать тропический душ, то есть верхняя такая лейка, которая почти потолок монтируется. Так как высота потолков здесь 2,55, мы так подумали, что ты будешь стоять под ней прямо почти в упор. Вот. И Кчухин брат нам тоже сказал, что у него потолки 2,70 и ему низко. Вот. Поэтому мы решили не запариваться, купить простую лейку в леруа мерлен. Она шла комплектом, сама лейка, шланг и вот эта вот вся штанга. Лейка по высоте, соответственно, регулируется по наклону регулировать. И за счет того, что диаметр самой лейки очень большой, при поднятии ее на самый верх, получается, что ты стоишь прям под дождиком, под таким типа тропическим душем. Не знаю, сравнить не с чем, под настоящим тропическим душем не стоял, но думаю, что ощущения плюс-минус такие же. Что еще может быть? Какие другие ощущения то что на тебя вода сверху Вот Такие дела. В общем, классная лейка стоила полторы тысячи рублей в Леруа или, ну там, тысячу шестьсот. Круглим, Ксюша потом Я напишет чувствую. все цены да, внизу. За свои деньги это просто супер вариант, все соединения очень плотные, ничего нигде не потекло, все резиночки на месте были. Через дайвотер, через термостатический регулятор у нас вода либо на кран идет, либо на леечку. Все очень просто и логично, как и у всех в принципе. Так выглядит эта сторона. Сюда мы планируем повесить а, прямоугольную такую полочку, чтобы туда шампульки вот эти вот все с ванной убрать чтобы там проще было протирать и убираться, чтобы они здесь вот все стояли, сохли, и там не будет сырости. И сюда чуть повыше и куда-то зеркальце как-то повесим, чтобы было удобно. И, как вы видите, уже откосы дверей сделаны у нас вот так вот. Не очень симпатично. Покажет, покажет. Пока это все еще не законченный вид. В общем, плиточка э -э, зашла в коробку дверную. Мы просто выбили паз и, получается, плиточку подставили туда. Здесь получилось такое узел примыкания аккуратный достаточно. Угол получился вот такой, объясню почему. Смотрим сюда <смех> и понимаем, что все это собрано из остатков плитки. Смотрим туда и понимаем, что туда остатков да. нам не хватило. <смех> в общем, плитки у нас было под конец работы уже в обрез. Ехать за новой плиткой это лотерея, потому что плитка второсортная, и ее пришлось бы нам ждать, когда ну, завод накосячит, собственно. То есть ее не заказать ничего невозможно. Как ты второй сорт закажешь, это же брак. Все, что отбракует, идет на продажу. В общем, из-за этой ситуации решили из всех остатков собирать э, проем дверной. Понятно, можно было подождать плитку, но вы не стали запариваться. Сделали так, потом сюда 30 на 15 уголок алюминиевый наклеим, как мы вам уже об этом говорили. Все будет офигенно выглядеть, я более чем уверен. С раскладкой на этой стороне тоже мы не парились, по той же самой причине. Раскладкой плитки я имею в виду. Так и оставили мы целую плитку, подрезку, целую плитку и подрезку. Но зато вот на той стене мы немного запарились, здесь, покажи, пожалуйста, я изначально думал поставить целую плитку, целую плитку, и здесь получалось подрезка. Потом подумал, зачем мне это надо, и, собственно, решил сделать нормальную раскладку, ставим на центр нашего участка целую плитку, и по краям у нас получаются подрезки. Они одинаковые и больше половины, то есть выглядит это гораздо лучше, чем у вас будет в углу такая подрезка. Почему сделали здесь? Потому что ты заходишь, это лицевая сторона, но когда ты сидишь на унитазе, тебе уже пофигу, как выглядит другая сторона, поэтому мы не стали сильно париться. И еще объясню почему, потому что здесь стоят стиральная машины, соответственно, низ полностью у нас будет закрыт, а на стиральной машине будет стоять стеллаж. И вот эта узкая подрезка тоже будет практически полностью закрыт. Так, расскажем вам про наши двери. Выглядят они вот так, черные двери, черное стекло прямоугольное все, поэтому прямоугольные ручки, собственно, мы взяли. Никогда не покупайте ручки в Райвер Лени. Они хоть и выглядят достаточно симпатичные, на ощупь приятные, и углы у них не острые. Они такие закругленные немножко. Ну как острые, конечно, но все равно они закругленные. Но с монтажом я намучился просто жесть, как. В двери уже был врезан замок, и петли шли в комплект. То есть мне просто нужно было просверлить отверстие и вставить ручку. Вроде бы все легко и просто. И всегда все это было легко и просто на всех нормальных дорогих ручках. На 650 рублей ручки оказались не очень хорошими. Сам механизм у них на малейшие изоломы, если встает, перестает работать. Плюс зафиксировать их вплотную к двери было очень трудоемким процессом. Пришлось их немного подклеивать в одном месте. В общем, если купите, поймете и сделаете так же. В общем, дверь закрывается достаточно плотно. По шумоизоляции вполне себе нормальная. Учитывая, ну, что у нас под дверью... Около 8 мм зазор получился. Ну, он там... Нет, наверное, даже больше. 12 я делал в черноовре. Где-то 10 мм зазор у нас там получился. По нормативам, насколько я знаю, от 10 до 15, по-моему, делают. В санузле, так как влажность повышенная. Но нормативы нас не касается, Мы строим для себя, можем себе позволить. По поводу формы двери из леруа мерлен, смотрите. То есть, дверь. Это... Не коробка у меня установлена криво, коробка установлена по оси построителю лазерному, коробку установлена идеально, но само дверное полотно немножечко винтом. Учтите это при монтаже, но в принципе это особо не влияет на ее работоспособность, на шумоизоляцию, в принципе дверь работает хорошо и за свои деньги это вообще космос просто, это просто пушка. Особенно что не пришлось запрезать замок, он уже фрезером аккуратно вырезан и весь остальной монтаж можете произвести сами. А на этом с ванной комнатой мы пока что закончили, то есть сейчас будем продолжать делать черновые работы в остальной квартире. Все, что касается красоты, то есть уголочки там, всякие полочки, вот это все, это будет чуть-чуть попозже, потому что сейчас мы будем грязь делать. Всю красоту будем наводить в конце уже полностью во всей квартире. На этом все, всем спасибо за то, что вы смотрите, слушаете. Это не урок, это просто рассказ о том, как мы делаем. Не стоит за нами повторять, но если вы хотите, спрашивайте, задавайте вопросы, мы вам сразу поможем, подскажем. Всем спасибо, всем пока. Установили с Барсюшей машинку. Барсюшка, машин хвостиком или лапкой. Выглядит теперь у нас все это вот так. Сюда уже порошочек, кондиционер для белья поставили. Здесь у нас практически вплотную все встало, а сзади. Место только для шлангов. И для Барсюша хвоста. Да, и Барсюша хвостик туда помещается. Все подключения у нас находятся там. То есть, если нужно перекрыть кран, ну, отсюда, конечно, вы рукой никак не залезете. Все равно придется машиночку выдвигать. Ну, не критично. Ага. Ну да, мы. Все, Барсюша. Так, ты тут выбрал программу. Что ты там выбрал? 11. Быструю стирку? Тебе быстро постирать надо?